Я уверен, что практически каждый, кто смотрит данный киноматериал, с нетерпением ждет выхода высокобюджетной aaa игры Call of Duty Warzone Mobile. Остается ждать, к слову, немного, ибо в следующем году мы уже с тобой в такую движуху ворвемся. Но что же нам делать, пока мы ждем Warzone? Может быть, можно как-то к нему подготовиться, чтобы адаптация была максимально легкой, а главное профитной. Конечно же да. Здорово, мужские мужчины! Сначала расставим все точки над «и». Во-первых, как ни крути, Warzone Mobile будет на новом движке. Разработчики, к слову, обещают хорошую оптимизацию и адекватную регистрацию попаданий. <свят> Полностью прочувствовать игру, само собой, в мобильном колдене мы не сможем, и это стоит понимать. Но глядя на слитый геймплей нового Battle рояля становится очевидно, что снайперские винтовки будут охрененно сильно решать Warzone зоне. В принципе, так же, как и в ПК-версии. Увы и ах, в королевской битве колды особо не потренируешься пацанов на скорости выстегивать. Это как бы можно делать, но движок Юнити немного не позволяет. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. На самом деле, сегодня мы не будем тренироваться в батл рояле мобильной колды. Я хотел вам подкинуть небольшие кушанья для размышлений. Как вы думаете, почему в эту королевскую битву не добавили датчик Сердцебиение. Почему так долго уже не могут вести в игру си 4 Хотя, наверное, со временем все-таки добавят, раз она тут крутится. И самый главный, мать его за ногу вопрос. Почему они не добавят полные комплекты? Полные комплекты, это то есть еще когда у нас помимо оружия есть и перки, и прочее вот эта вся зеленая, красная, синяя движуха. Мне видится это так, что такой контент целиком и полностью просто у нас реализует в будущем проекте. Наша королевская битва сейчас и так самодостаточная. В ней есть всякие фишечки других батл роялей, так и свои неповторимые приколдессы. Так, если в королевской битве мы не сможем получить максимальную атмосферу, которая есть, ну, допустим, вот в Warzone, которая у нас выйдет, то я могу вам порекомендовать, где такую движуху при правильно собранном комплекте можно прочувствовать на своей шкуре, ну, просто охренеть, как это все-таки рейтинг сетевой и игры, а конкретно командный бой. Старички канала знают, что я недолюбливаю данный режим. Слушайте, зачем я вообще сейчас чего-то говорю, давайте просто вам кое-что покажу. Это рил не смешно, там так люди играют на полном серьезе. Просто фул катку могут просидеть на одном месте, высматривая только один проход, перед этим заставив все активками и растяжками. Гей! Ребята, которые там играют, не обижайтесь пожалуйста, возможно я не прав, так как давно там не был. Но по моему мнению, дяди, которые постоянно играют в опорном пункте и на захвате точек, намного сильнее тех ребят, которых я видел в данном режиме. У меня даже промелькнула мысль, как будто я играю на ветеранах. А вы только вдумайтесь, чуваки на легендах по паре киллов делают за весь бой и раз 15 сливаются. Причем такая картина наблюдается и у союзников, и у противников. И это не один бой, так Такая фигня повторяется из боя в бой, ну просто блядь, пиздец. Еще я понял такой момент, что ребята, которых я знаю по режимам опорный пункт и захват точек вообще не заходят и не мелькают в командном бою. Причина, я думаю, понятна. Короче, мужики, это гнездо с бутылками мы сейчас с, с вами разворожим, но перед этим я настоятельно рекомендую посетить поистине мужское место, а именно новую и свежую группу по Warzone AB, в которой публикуются редчайшие новости про будущую игру. Редчайшие они потому, что информации сейчас ну очень мало, но администрация все равно по своим каналам все достает и выкладывает для своих читателей. Также тут можно знатно словить Рафлянушку, можно заобщаться с ребятами и собрать себе будущий стак. А еще прямо сейчас можно и даже нужно принять участие в денежном конкурсе на 10 победителей от администрации группы. Условия супер простые. Подписывайся на сообщество, ставь лайк на пост с розыгрышем и все. Обязательно врывайся к парням в годное сообщество, ссылку я для тебя оставил в описании. Короче, что я значит придумал? Ну, во-первых, из-за того, что в командном бою все играют с ИВО, ну или даже крысят, в основном крысят, Лучшей атмосферы для привыкания просто нет, так как на процентов похожие кадры будут в Арзоне. Я думаю, там процентов 85 таких чуваков. Да, вы сначала будете плыхать от этих мальчишек, да, вам покажется, что режим скучнее опорки и захвата, но фишка, как я сказал ранее, не в этом. По геймплею вы уже спалились с чем я играю. все 4 по-любому должна быть в арсенале, так как в арзоне данная штука очень полезная, и с помощью нее можно взрывать не только транспорт, но и хорошо дефаться или атаковать противников. Подробно останавливаться на взрывашке не буду, гляньте прошлый материал, в нем я подробно рассказал как все настроить, да и вообще как играть датчик сердцебиения на самом деле must have для командного боя. Но мы его, конечно же, применяем для вырабатывания полезной привычки в будущем батл рояле. Второстепенное оружие у вас однозначно должно быть в виде какого-нибудь пистолета. В моем случае, это Ренетти. Сейчас это не самый метовый травмат, но тоже ничего. Основным оружием я рекомендую взять штурмовую винтовку. Не стесняйтесь играть с ней на всех дистанциях фишка и цель данного комплекта и самой подготовки в том, чтобы мы научились пушить противников, которые наглухо засели где-то там на локации. Также в Warzone очень сильно решают тактические девайсы. Поэтому я и говорю вам активно пользоваться сишкой и датчиком, да и второстепенным оружием в целом. Ибо правильно примененный девайс сможет вам засейвить жизнь и вы не так сильно сгорите. Если у кого-то нет датчика или сишки, то рекомендую посмотреть их наличие в магазине. Если там не найдете, то тогда юзайте липучку и оглушающую гранату, тоже неплохая тема. Комплект в целом выглядит вот так и он максимально приближен к тому снаряжению, которое на. Нас ожидает Варзон МП. Кстати, не будьте пердунами и возьмите ТАК-5, если он у вас есть, чтобы команду хилить и себя. Все-таки в командный бой играем. Охрененно, кстати, с таким комплектом на больших картах играть, когда рядом товарищи по команде не бегают. Складывается впечатление, что ты и правда где-то там в батл рояле. Плюс еще, конечно, что радует в командном бою, что такого обилия, блядь, скорстриков нет. И поэтому вас будут напрягать только БПЛАшки, машинки, да и может быть какие-нибудь контур БПЛА. Ну, либо педики... С перком синим стойкостью. Короче, не обижайтесь, если кто с этой хуйню играет. Хотелось бы отметить, друзья, что, по моему частному мнению, готовиться нужно к Warzone именно в сетевой игре. Так как, во-первых, это первое лицо, во-вторых, в Warzone нет ниндзяков, дымовых гренадеров, самолетов, танков и прочих фантастических штук. И в-третьих, в нашей королевской битве в основном все игроки не очкуют и на характере вступают в файты. Мне кажется, наш батл-рояль в этом аспекте очень сильно отличается от того же пабговского, в котором многие по домам сидят и ждут, когда их запушат. Так вот, в нашей КБшке почти что все смельчаки, поэтому сейчас самую, ну просто вот максимально суперскую приближенную атмосферу и геймплей в колде как раз таки можно получить командном бою рейтинговым, что самое важное. Вот честно, бутлмены, огромное вам спасибо, мужички уже на низком старте, так что это? Все, короче, крепись. Хотя, знаете, может быть, я жестко ошибаюсь. Брата, братья, попробуйте так поиграть и свою оценку дайте в комментариях всему комплекту, да и вообще моей идее в целом. А еще лучше напишите, как вы готовитесь к варзону в колде, и, возможно, по вашим самым крутым советам я какой-нибудь отдельный эпизодик сниму. Также не забывайте участвовать в конкурсе от крутых парней, ссылочка в описании, да и кулаки мужские разгружайте под данным киноматериалом. Это был Отнецкий. Все только начинается.